Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец лично-подсобного хозяйства. Сегодня я покажу вам результаты своих экспериментов по подкормке растений различными удобрениями, а также расскажу о том, как правильно выбрать минеральное удобрение, чтобы оно было действенным. В последние годы ассортимент удобрений увеличился многократно. С одной стороны, это хорошо, ведь есть выбор. А с другой стороны возникают проблемы. Какое же удобрение выбрать из такого широкого ассортимента? На что же стоит обратить внимание при выборе минерального удобрения? В первую очередь нужно прочитать состав. Вот, например, у меня в руках банка удобрения от фирмы Пуршат. Это универсальное удобрение для овощных культур. На банке в обязательном порядке должен быть прописан состав удобрения. Вот, например, в этом удобрении написано... Азот, фосфор, калий, микроэлементы – магний, кальций, железо и другие. И внизу прописаны цифры 16, 16, 16. Это обозначает процент действующего вещества. 16% азота, 16% калия, 16% фосфора. Если вы видите на упаковке удобрений такие цифры, значит удобрение хорошее. Смело его покупайте и используйте в своем огороде. Такое удобрение я вношу при посадке овощей. Например, при посадке томатов, перца, либо капусты. Посмотрите, какие хорошие качанчики у меня завязались в этом сезоне. В наших роликах есть рекомендации применять жидкие удобрения. Однако и такие сухие удобрения можно использовать. Готовить с помощью них водный раствор удобрения с микроэлементами. И он послужит хорошей питательной основой для размножения наших биопрепаратов. Поэтому смело используйте такие удобрения для приготовления питательных растворов. Ведь в них есть основные элементы питания, азот фосфор, калий и микроэлементы. Выбирая удобрения для подкормок, нужно обязательно ориентироваться на сезонность. В начале вегетации, когда растения должны наращивать зеленую массу, активно расти, им нужен в большей степени азот. Поэтому обратите внимание опять же на баночку на процентное соотношение действующих веществ. Азот должен содержаться в большем процентном соотношении, чем калий и фосфор. Во второй половине лета, когда уже растения активно плодоносят, когда у нас вызревают, например, побеги той же малины либо смородины, нарастает корневая система, должно быть преобладание фосфора и калия. Азот уже во второй половине лета необходим растения, растениям в меньшей степени так как при избыточном внесении азота идет их активный рост и побеги попросту не возревают перед зимовкой и в зимний период могут повреждаться морозами. Хочу вам показать результаты применения удобрений на примере. Вот смотрите, это сеньца абрикоса. Косточки я высевал в грядку прошлой осенью. И за лето, за сезон они дали вот такой огромный прирост, примерно выросли на полтора метра. Листья темного цвета Побеги хорошо вызрели, и все благодаря вот этому удобрению. То есть, если я что-то рекомендую, я перед тем, как рекомендовать, всегда проверяю. И поэтому я рекомендую в данном случае вот такое удобрение от Пуршат. Универсальное удобрение, в котором есть все необходимые элементы питания и микроэлементы. Это один пример. Сейчас я покажу и другие примеры подкормок растений. Следующий пример – это цветы. Вот в данном случае у меня посажены флоксы. Одинаковые почвенные условия одинаковый уход и одинаковый возраст кустов. Вот два данных кустика я подкармливал абсолютно другим удобрением, не буду его называть, чтобы не делать антирекламу производителя, но результаты меня не порадовали. Кустики не особо хорошо развивались, листва довольно бледная и к осени начались заболевания муснистая роса, потому что кусты не получали в достатке питания и не приобрели необходимый иммунитет. Скудное цветение и скудное развитие. А сейчас покажу те кусты, которые подкармливал пуршатом для цветов. Перед вами тот же сорт флоксов, но кусты выглядят уже совершенно по-иному. Они выше ростом, листва более темного цвета. И посмотрите, какое повторное цветение. Уже у нас осень. Обычно в это время флоксы даже не цветут. Но в этом году они повторно зацвели. И признаков заболевания на этих кустах гораздо меньше, чем на тех кустах, которых я подкармливал другим удобрением. Все-таки пуршат очень хорошо действует. В нем все необходимые элементы питания основные и микроэлементы. Кусты хорошо развиваются, а значит и имеют устойчивость к различным заболеваниям и вредителям. А теперь покажу результаты подкормок пуршатом на малине. Не удивляйтесь, но я подкармливал обычным удобрением от Пуршат для газонов. Дело в том, что в этом удобрении также содержатся все необходимые элементы питания, азот, фосфор и калий в равных долях по 16% и микроэлементы. Подкормку я проводил два раза в начале весны, а затем в мае. И посмотрите, какая у меня малина. Просто ветви ломятся от урожая. Она созревает, плодоносит и еще даже цветет. И до заморозков будет плодоносить. Вот такие результаты. Это реально действующее удобрение. Что я могу сказать? Не бойтесь использовать минеральные удобрения. Если их применять грамотно, с умом, вреда для почвы, для здоровья никаких не будет. Минерально-гранулированные удобрения можно использовать в сухом виде или делать водные растворы. Если вы применяете в сухом виде, то перед тем, как вносить удобрение, почву нужно хорошо увлажнить. Если посыпать удобрение по сухой почве, растения могут подгореть, пострадать. Поэтому обязательно увлажните почву, либо вносите такое минеральное удобрение после дождя. И обязательно заделывайте удобрение в почву. Немножко рыхлите верхний слой, чтобы наш азот из удобрения не улетучивался и питательные вещества поступали в достатке растениям. С удобрением можно готовить также и водные настои, растворы для полива. В зависимости от типа удобрения минерального, готовят различную концентрацию. Но хочу сразу предупредить, что на 10 литров водного раствора удобрения нельзя применять больше 40 грамм удобрения. Если удобрение сыпануть больше, например, грамм 70, 80 или 100, уже растения могут пострадать, подгореть. Поэтому любое минеральное удобрение... 40 грамм, максимум 50 на 10 литров воды и пролив под корень. И почва также перед проливом раствором удобрения должна быть увлажнена. Если вы поливаете раствором удобрения растения, не увлажнив почву, по сухой почве, опять же, растения могут пострадать. Поэтому внимательно следите за влажностью почвы. При выборе удобрений никогда не ведитесь на маркетинговые уловки. Не верьте рекламе. Всегда читайте инструкцию, читайте состав, только в этом случае подкормки пойдут растениям на пользу, и вы сможете выбрать правильное удобрение. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!